Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас видеть. Меня зовут Алина. Сегодня у нас по традиции Хэллоуинская трата ши... Ой, 76 тысяч авакоин. Но перед тем как мы начнем, поставь лайк, подпишись на канал. Тебе не сложно, мне приятно. Ну и мы начинаем. Понравилось это видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.